Нужно быть благодарным тому, кто помогает тебе что-то делать, совершать и достигать результата. Поэтому сейчас благодарность спонсорам. Ну, моих спонсоров, в принципе, знаете, если смотрели предыдущие сюжеты, это те... Короче, смотрите. Кто помогал мне бежать? Мне помогал бежать Адидас. Значит, с этой части вы уже знакомы. Это шорты... Это мне вот безумно нравится, вот эти компрессионные носочки. Особенно умиляет меня то, что один на правую ногу, а второй на левую ногу. И, наконец-то, я подобрал к своим носкам майку такого же цвета от Adidas Running. Это майка нового фасона. И про нее будет отдельный небольшой сюжетик. Расскажу, чем она отличается от предыдущего, а в той, в которой бежала, она тоже за этой серией Adidas Ranning, но крой у немножко другой. Ну, раз уж про это заговорили, то ключевой фактор здесь следующий: здесь под мышкой специальной вставкой, нет шва. То есть обычно в обычных майках вот здесь идет шов. Шов идет вниз, шов идет вверх. Здесь этого шва нет, и это добавляет дополнительный комфорт. А ткань такая, которая легко. Отводит влагу и вентилируется. Ну, сейчас покажу, как это в других, чтобы было понятно. Вот, берем другую футболку и видим, что здесь у нас такой крест и швов. Шили рукав и пришили его к телу. А здесь, здесь этого нет, и это, конечно, суперски. Не знаю, помогало мне это сильно или нет, но, по крайней мере, приятно осознавать, что в этой маке есть дополнительные преимущества. Ну и у меня появился новый спонсор. Абана! Кроссовочки Mizuno Парадокс. Расскажу про них отдельно. Это супер технологичные и прочее. В общем, хорошо в них было бежать. Ничего с моими ногами не случилось. Когда я устаю, я перехожу на пятку. И здесь хорошая амортизация на пятке. Да Еще они меня поддерживают. До полумарафона я пробежал в них, наверное, километров 15. В общем, все нормально. Решил не менять коней на переправе. Вот, и раньше мне помогал Samsung, но, как говорилось в одной песне, мультики «Прости, любимый", так получилось». Samsung я в этот раз не пользовался, потому что на схему Самсунгу пришел профессиональный помощник бегуна, а именно... Это Garmin For Runner 620. Конечно, это суперская вещь. Кирилл мне еще говорил, когда... Кирилл бежал московский марафон, а я бежал всего лишь десяточку. Он показывал мне гармин, такой больше низкий, но я понял, что это очень важная штука, если ты решаешь серьезно, более серьезно заниматься бегом. Сейчас мы быстренько посмотрим тот результат, который был у меня. Так, архивы, занятия. Итак, вот смотрим, не знаю, видно что-нибудь вам или нет. Должно быть видно. Ай-яй-яй. Так, попробуем по-другому. Сегодня, вот, за 2.02.22, это по, так сказать, местному гарминовскому времени. Если мы зайдем внутрь, то мы видим то, что я зафиксировал. Ну, понятно, чуть позже старта я нажал, чуть раньше, видимо, запустил. Может быть, какого-то круголя дал там на дистанции. Сколько ожог калорий, сейчас смотрим ниже. Вот, пожалуйста, показатели моего пульса. Тренировка была высокого уровня 5. но ну, Вот он считает тренировка для меня забег. Частота, вертикальное отклонение, что там еще что-нибудь. Ну вот, вот, вот, так, вот да. Время контакта с землей, вертикальные колебания, вертикальные колебания, наверное, чуть улучшилось. В общем, самое главное, что он, блин, зараза, все время пикал. И Опс, давай, давай на резкость. И это мне действительно помогало бежать, потому что либо я понимал, что мне нужно прибавить скорость, либо я понимал, что мне нужно перестроить свой темп, потому что пульс мой зашкаливает. И, в общем, Garmin, спасибо, спасибо, буду с тобой тренироваться. Так, соответственно, Samsung мы меняем на Garmin, и благодаря высшей лиге магазину в следующий раз я побегу в других гетрах. Уговорили меня девчонки в магазине купить Скинс, такой практически профессиональный, я надеюсь. Ну, иначе будет обидно, если я какую-нибудь фигню купил. Но что могу сказать, компрессия у него выше, чем у Адидаса, и не побежал. И более того, он очень подходит, посмотрите, просто вот так вот. Не тот, сейчас другой надо взять. Они делятся на правый и левый, так чтобы было видно, как ты бежишь. Вот так бы ты выглядел, просто очень хорошо подходит кроссовка, немножко цвет цветопередачу. Телефон портит. Не решился по одной простой причине. С этими носками я уже прибегался, а здесь мне нужны были бы другие носки, и комбинация носки и кроссовки была бы новой. А в беге коней... А в беге коней на переправе не меняют. Одна из заповедей бегуна – не меняй кроссовки, не, не бегай в новых кроссовках соревнования. Вот. У меня вот стоят тут новые осексы. Классно, некомфортно, отказался я от покупки в Питере, купил Mizuno, немножко был Мизуна разочарован, но не кроссовками, а о том, что мой уровень бега не соответствует тому, что могут дать кроссовки, примерно такая же история, как с моей сноубордической доской, вот, Asics, наверное, мне был больше по уровню, но я взял на класс выше, чтобы его наращивать, и был большой соблазн побежать, как они, в Каяна двадцатки. Хорошая амортизация, хорошая поддержка, но не рискнул. Точно так же и здесь. Если бы я бежал в этих гетрах, мне пришлось бы бежать в носочках новых. Вот. А сочетание кроссовки носки очень важное, когда ты берешь на длинную дистанцию, чтобы не сбить ничего, не натереть. Лучше бежать на проверенном. Итак, вот, вот пожалуй, все. Да, а, испробовал я новые батончики. Неправильно я не сказал, не батончики, а гели. Вот так вот, советский производитель, э -э, туба сделано так, что ты можешь часть, вот так покажу еще раз, выпить, закрыть. В общем, что я и делал. Ну, он вроде как бы на два раза, я расселил на три. Не знаю, может быть в этом была стратегическая ошибка. Ну, Но... в общем, многих едят, когда бегут. И я подумал, а как же я пробегу, если я это чудо не буду на дистанции есть? Вообще, оно вроде как бы помогает на длинной дистанции. Хотя я думаю, что те, кто ставит рекорды, бегут без этого. Как говорится, дело было не в бобине. Забег я снимал Своим любимым, своей любимой режиссой Сонькой, фотоаппарат Sony TX-30. Про него сюжете в подготовке обещал на его Вот вы видите уже какие-то фрагменты с забега. Буду их выкладывать. Не хватает у Соньки аккумулятора, поэтому пользуюсь... Вот этой добавкой гигабайтовской на, сколько там, не помню не сколько, а, 2900 миллиампер, да. Но по уму надо, конечно, брать сюда просто дополнительный аккумулятор еще на полчаса, потому что не хватает мне там буквально чуть-чуть, но я собрался бежать московский марафон, а это больше четырех часов для меня, то есть, я думаю, мой там результат должен быть 4,35 в этом диапазоне по моей текущей подготовке, Но вот. Примерно так я оцениваю. Хотя реально я могу бежать быстрее. Но для этого надо не халявить, а тренироваться. И там каждый граммулины веса будет, э, будет тяжесть. Поэтому, наверное, проще купить сюда дополнительный аккумулятор зарядкой. Перезарядил аккумулятор. Аккумулятор там маленький и, как говорится, вперед. Ну и последний. Последний это чудо враждебной техники. Это продукция от Соломона, от его линии Слаб. Э, профессиональный для бегунов, это такой лифчик-юнисекс. Но почему лифчик? Потому что это реально похоже на лифчик. Ну, вот так он выглядит. И первая ассоциация взрослого мужчины и у женщины такая, что это лифчик. И если мы перевернем, то ассоциация меняется не очень сильно. Но на самом деле это внутренняя сторона. А теперь смотрим, что из себя эта конструкция представляет на самом деле. Выглядит это вот так вот. Тут такие кармашки, поэтому по-другому его назвать нельзя. Но поскольку у меня размер груди скорее отрицательный, чем положительный, ну или близкий к нулевому, потому в качалку я не хожу, я его на груди разместить не мог, я его разместил на бедрах, так, собственно, покультурнее, и эта штука оправдала все мои ожидания просто суперски сегодня помогла сейчас расскажу почему вот что из себя представляет эта конструкция это фактически пояс который застегивается эластичными ну, может быть не очень сильно эластичными связками очень легко подтянуть вот так вот просто тянем когда он закрыт когда закреплен на талии или на бедрах, подтягиваем, если нужно. Здесь есть кармашки на молнии, есть открытые кармашки. открытые кармашки. Вот здесь сзади большой карман и еще опять открытый карман. В общем, можно всю свою молочевку сюда разместить. Но есть здесь колоссальный еще один плюс у этой конструкции. Если мы посмотрим с другой стороны. Вот так вот. Она очень грамотно сделана для вентиляции. Сетки специальные, двойные искривлена крой прямой, то есть она очень плотно прилегает к телу и практически не болтается. Понятно, что если в нее загрузить, ну и вес у нее там какой-то смешной, объем, покажем, объем там 3 литра, а вес там что-то 100 грамм, а, 140 грамм или 100, так, ну еще раз, вес какой там вес, ну типа 100 грамм весят, 100 грамм весят, ну, это какое-то чудо волшебной техники от Соломона спасибо ребятам из питерского магазина. Самое главное здесь, это вот такая вот фляга мягкая. Мягкая фляга, которая принимает ту форму, которую нальете. Что стало понятно, что точно не нужно, слава богу, загружать в нее ее полную, то есть она, так сказать, на подпитку. На трассе дают воду, и она нужна просто подпить, сделать несколько глотков между водопоями. Водопою примерно через 5 километров. Конструкция очень интересная. Зажимаем зубами и втягиваем себя. Там открывается клапан, и, соответственно, вода вытекает. То есть зажали зубы, глоток, зажали зубы, глоток. Очень удобно. Если в нее нагружать 250-300 миллилитров, она становится достаточно плоской и умещается вот здесь в кармане. Плюс есть резинка для того, чтобы это все не вылетело. Ну, сейчас... Вот, вот, вот, Плюс есть резинка, чтобы это все не вылетело. Сейчас покажу, как это выглядит примерно. То есть, вот так расположена бутылка. Резинка поддерживает, чтобы не вылетело. Сюда же можно поставить баночки по раздельности, тоже каждую закрепить. Ну и полную флягу, конечно, брать с собой на пробег... Неудобно, это очень тяжело, очень тяжело. Мне внутри интуиция подсказала, что не надо наливать много воды. И мне было, мне было хорошо. А это я уже долил потом, чтобы за водой не бегать. Ну что, посмотрим еще раз на тех, кто мне помогал. Адидас, Гармин, Соломон, Мизуна. Ребята, спасибо вам, что делаете хорошую экипировку для спортсменов и для бегунов в частности. Приятно с вами иметь дело. С вами был Олег Факеев.